И наши зрители знают, что информация в этом видео основана на индикаторе типов личности Майерс-Брикс. Эти типы личности представлены скорее как набросок для вас, чем строгая классификация. Теперь перейдем к видео. Слышали ли вы когда-нибудь об индикаторе типов личности Майерс-Брикс или тесте личности Майерс-Брикс? Этот личностный тест представляет собой самоотчетный опросник, который показывает ваши различные психологические взгляды на то, как вы видите мир и принимаете решения. Одним из таких типов личности, по тесту Майерс Брикс, является ист, и это самый распространенный тип личности. Ист означает интроверсия, чувствование, мышление и суждение, и людей с этим типом личности называют детективами или логистами. Как вы думаете, вы можете быть ист? Вот семь признаков того, что вы относитесь к типу личности ист. Номер один. Вы любите делать все правильно с первого раза. Верите ли вы в то, что все нужно делать правильно с первого раза? Другие люди могут приложить меньше усилий к новому заданию, работе или ответственности на работе из-за непривычности всего этого, но только не вы. Вы хорошо адаптируетесь к новым ситуациям и в целом принимаете все как должное. Вы обязательно потратите время и энергию на то, чтобы выполнить задание настолько хорошо, насколько это возможно. Вы гордитесь своей работой и хотите, чтобы конечный результат был наилучшим. Номер два. У вас аллергия на некомпетентность. Когда вы ИСТ, вы легко находите наиболее логичный и практичный способ решения проблем, которые перед вами ставятся. Поэтому вы не любите тратить свое время на непрактичные идеи и методы. В отношениях с другими людьми вы цените компетентность и уравновешенность и предпочитаете окружать себя единомышленниками, которые думают так же, как вы. Номер три. Вы очень хорошо запоминаете факты и детали прошлого опыта. У вас действительно хорошая память? Удивляют ли людей те мелкие детали, которые вы помните о людях, которых вы встречали, и местах, где вы бывали? Как ист, вы обладаете даром запоминать мелкие детали и события из прошлого. Вы способны улавливать тонкие сдвиги и изменения, будь то в окружающей среде или в отношениях с людьми. Замечаете ли вы, когда учитель переставляет парты в вашем классе? Можете ли вы уловить унылое настроение вашего друга по его сгорбленным плечам? Такой тип ментальной осведомленности и замечательной памяти является отличительной чертой типа личности ИСТ. Номер четыре. Вам нравится переживать свои любимые воспоминания. Есть ли у вас склонность к воспоминаниям? Можете ли вы закрыть глаза, вспомнить прошлое и почувствовать, что вы действительно там находитесь? Как ИСТ, вы обладаете способностью оживлять прошлое. Вы входите в состояние потока, когда заново переживаете свои прошлые воспоминания с сочными образами и яркими деталями. Какое одно из ваших любимых воспоминаний вы можете вспомнить и пережить? Номер пять. Вы держите свое слово. Когда вы говорите, что собираетесь что-то сделать, вы это делаете? Вас удивляют люди, которые дают пустые обещания, потому что вы сами не можете себе представить, чтобы так поступать. Когда вы берете на себя обязательства, вы держите свое слово, как ист. Вы надежный и честный человек. И люди обычно полагаются на то, что вы будете последовательны и надежны. Если вам случается подвести кого-то или забыть об ответственности, вы испытываете сильный стыд и разочарование из-за сложившейся ситуации. Номер 6. Вы проявляете любовь через помощь, а не через слова. Вам трудно полностью выразить свои чувства и привязанность к близким людям. С типом личности «ист» это может быть трудно для вас, потому что вы предпочитаете проявлять свою любовь не словами, а действиями. Вместо цветистых слов и величественных жестов вы показываете свою любовь, неустанно работая над тем, чтобы у близких вам людей все шло гладко. Вы хотите помогать им и обеспечивать их. Вы – человек, который видит потребность, которую нужно удовлетворить, и с готовностью берется за дело. Хотя вы можете и не говорить об этом открыто, ваши действия говорят о вашей привязанности к близким через то, как вы им помогаете. И номер семь. Вы используете логику, прежде чем действовать в соответствии со своими чувствами. Следуете ли вы фактам и логике, а не эмоциям и чувствам? Ваше сердце может вести вас в одну сторону, но вы предпочитаете следовать фактам, которые указывают вам другое направление. Вы очень уважаете правду и ставите ее на более высокий уровень приоритета по сравнению с эмоциями, за исключением действительно критических ситуаций. Как правило, вы будете следовать фактам, а не чувствам в той или иной ситуации. Как ИСТ, вы придерживаетесь реалистичного и логичного подхода к жизни. Относитесь ли вы к какой-либо из этих черт, упомянутых в видео? Считаете ли вы, что у вас тип личности ИСТ? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Список использованных исследований и ссылок приведен в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин и супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.